Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе второй вариант из сборника Ященко 2023 года. 36 вариантов, которые содержат ОГЭшный, да еще и ФИПИшный. Давайте посмотрим условия заданий. Даются теплицы. Теплицы в этот раз у нас отличаются от тех теплиц, которые были в первом варианте. То есть нижней части, которая была прямоугольная, ее нет. То есть это уже более-менее стандартные теплицы. Единственный момент, вот с грядками такая же ерунда, как в первом варианте. То есть добавляется передняя грядочка. Ну, собственно, что? У нас Сергеич решил построить теплицу длиной 5 метров, поэтому мы смело сразу рисуем себе прямоугольник, у которого длина, то есть вот здесь, 5 метров. Сразу же для себя расставим, что там у нас грядочки есть, и грядочки не на всю длину. То, про что я говорил. То есть у нас получается тек-тек, одна грядочка будет кривая, да бог бы с ней. Главная суть. Вот, собственно, грядочки. При этом три грядки между грядками дорожки шириной 40. То есть что у нас вот здесь, условно 40 сантиметров, что у нас сверху по 40 сантиметров? это тоже себе учитываем. Кроме того, все это закладывается плиткой 20 на 20 сантиметров, тоже сразу написали, что у меня плиточка 20 на 20. Так, что еще там есть интересного? Соответственно, какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние между соседними дугами было не более 70 сантиметров? А что вам нужно понимать? У вас есть сегменты, вот смотрите, раз дуга, два дуга, три дуга, четыре дуга на рисунке, при этом сегментов у нас три штучки. То есть количество сегментов на один всегда будет меньше. При этом, что получается? Фактически ширина идет ширина сегмента, ну расстояние между соседними дугами. Поэтому, если мы возьмем эти самые 5 метров, то есть длину нашей теплицы, только единственного сантиметров берем, потому что у нас э, ширина должна быть в сантиметрах задаваться. там Уже 70 сантиметров. Делим, соответственно, на n, где n это количество сегментов именно, то мы должны получить как раз ширину одного сегмента. И вот эта ширина должна быть меньше, либо равна 70. Ну, все, в принципе, тут можно умножить обе части на n, так как это однозначно положительное число. И, соответственно, поделить на 70. То есть, n будет больше либо равно, чем 500 делить на 70. Ну, в данном случае, там, что у нас 5 на 7, это 7 целых 1 седьмая. Так как n это число натуральное, ну, количество у нас натуральным явно будет. И оно должно быть больше, чем 7 целых 1 седьмая, либо равно... Первое число, которое удовлетворяет натурально этим условиям, это будет 8. То есть у нас идет с вами 8 сегментов. При этом количество дуг на 1 больше. Соответственно, количество дуг у нас будет 9 штучек. Записали. Второй номер. Что у нас там во втором? Найдите ширину теплицы в метрах с точностью до десятых. Так, хорошо. Что у нас там есть? У нас с вами должна быть длина дуги. Длину дуги я почему-то здесь не вижу. А, нет, все, вижу. Длина дуги вот у нас по 6 метров она идет. Что нужно здесь понимать? Вот у вас есть полуокружность. То есть полуокружность длиной 6 метров. При этом, фактически, ширина нашей теплицы является диаметром данной полуокружности. Если бы я достроил вторую полуокружность, взял бы, собственно, вот это за радиус, то я мог бы вспомнить формулу, что длина окружности вычисляется как... 2πr, соответственно 2r это есть диаметр по совместительству ширина нашей теплицы, то есть можно написать, что это будет π умножить на d. В таком случае, чтобы найти d, это будет длина делить соответственно на π. При этом длина что у нас? Одна дуга соответственно 6 метров, мы достраивали окружность, она состоит фактически из двух дуг, то есть 12 будет. То есть 12 делить на 3,14, потому что π это постоянное, то есть 3,14. В данном случае нам придется, к сожалению, только считать столбиком. Я этого делать не люблю, поэтому я буду подсматривать сразу же ответы. Естественно, я заранее все это хозяйство прорешал. То есть будет 3,82 метра. Ответ необходимо дать у нас с округлением до десятых. Значит, смотрим в сотые. Там число меньше 5, поэтому округляем, соответственно, до меньшего, то есть 3,8 метра. Вот наш ответ. Теперь, сколько нужно купить упаковок плитки для дорожек, если в каждой упаковке 8 штучек? Так, ну, что у нас здесь получается? Надо посчитать площадь всех дорожек. Первое, что нужно понимать, что ширина, например, вот этой дорожки, ну, не ширина, а длина вот, вот этой, вот до сюда будет 460, то есть это из 5 метров мы 40 сантиметров убираем. И таких дорожки у нас с вами две. Поэтому это сразу записываем, что 460 умножить на 40, это вот ширина одной получается дорожки, умножить на 2, это уже две дорожки по площади будет. И, естественно, к ней мы добавляем вот эту нижнюю. Она у нас идет по ширине, соответственно, 40, а по длине в данном случае это будет... Ширина нашей теплицы, мы ее нашли, собственно, 380 сантиметров. То есть, поэтому пишем плюс 40 на 380. Вот мы нашли площадь наших дорожек, данную в квадратных сантиметрах. Естественно, если мы площадь наших дорожек поделим на площадь одной плитки, то есть 20 на 20, мы получаем количество плиток. Если бы мы результат еще вот этот поделили на количество плиток в одной упаковке, то мы бы получили количество упаковок. При этом, если мы дробь делим на число, Соответственно, это число уходит, но особенно оно натуральное, оно уходит, соответственно, знаменатель дроби. Поэтому сюда мы добавляем, так, сколько у нас там, по 8 штучек. Ну, вот у нас количество, соответственно, упаковок. Что можно сделать? В принципе, в числителе можно 100 вынести за скобки. Остается 46 там, на 4 на 2 плюс 4 на 38. Здесь будет 100 на 2 на 2 на 8. Сотки сократились. Также можно четверки, соответственно, сократить. И у нас с вами получается 46 до 38. Это, соответственно, сколько там будет? 84. А, нет, какие 84? У нас же 46 умножается на 2. То есть сначала 92. 92, да еще и 38. Это будет 100, получается, 30. Да, счетовод из меня никакой. Не быть мне бухгалтером 138, восьмых. Это 65 четвертых. И сколько это у нас там выходит? 20 шестнадцать, 16, 16,25. Вот я осилил. Ну, естественно, такое количество вы купить не сможете. Вы будете покупать больше. То есть 17 упаковочек нам необходимо будет взять. Дальше, найдите площадь участка внутри теплицы, отведенного под грядки. Ну, что тут? Тут вполне все очевидно, то есть мы должны из площади всей теплицы, а она у нас 5 на 3,8, вычесть площадь, отведенную под наши, соответственно, дорожки. Мы их, в принципе, уже с вами рассчитывали, это будет 0,4 на 4,6 на 2 и, соответственно, 0,4 на 3,8. Ну, что у нас тут можно сделать? В принципе, вот сгруппировать, это будет 4,6 на 3,8 минус 0,8 на, на, соответственно, 4,6. Опять же, сгруппировать будет 4,6 умножить на 3. Это у нас дает 13,8 квадратных метров. Так как вроде ничего не надо было. Округлите а, до десятых. Ну, у нас, в принципе, так в десятых и получилось. Теперь найдите высоту ЕФ входа в теплицу. И там с точностью до целого. Хорошо. Что опять нужно понимать? Там делилось на 4 равных части. То есть, вот раз, два, там три, четыре. Вот ширина нашей теплицы. При этом она в совокупности 3,8 метра. Соответственно, далее так. У нас по три клетки. Вот так у нас теплица идет. И вот здесь проходит 1, 2, 3. Если я проведу вот сюда, я получу радиус нашей полуокружности. А радиус понятно, что это 1,9. То есть здесь будет 1,9. При этом вот это тоже радиус 1,9. Раз пополам, то здесь будет 1,9 на 2. Ну а дальше придется врубать арифметику, то есть чтобы найти h. Соответственно, 1,9 в квадрате минус 1,9 делить на 2 в квадрате. Что мы можем сделать? В принципе, привести к общему знаменателю. То есть, здесь на 4 1,9 в квадрате делить на 4. 1,9 в квадрате вынести. Четверку вынести. И результате остается корень из 3. То есть получается 0,95. Сотых умножить на корень из трех. Корень из трех это приблизительно 1,7. Все, вот это у нас будет в метрах. Соответственно, если мы это все хозяйство умножим на 100, мы получим в сантиметрах. Потому что вроде как надо было в сантиметрах. Да, в сантиметрах и с точностью до целого. Но если посчитать, это будет приблизительно 1 целое. О, какое 1 целое? Вот. 161,5. Ну, при округлении 162. Там все равно в ответе дается разброс, поэтому вы, скорее всего, попадете, главное, в арифметику уметь немножко, и все получится. Дальше необходимо найти значение выражения. Что нужно помнить? А помнить некоторые формулы. Первое. Если у вас идет число в степени и еще в степени, то показатели степени будут перемножаться, основание остается. Если у вас идет умножение степеней с одинаковыми основаниями, Основание остается, показатели степени складываются. В таком случае, а, ну еще, да, да ну надо записать, что если у вас идет произведение в степени, то каждый из множителей возводится в эту степень. Поэтому, что у нас получится? У нас получится 2 в четвертой на 10 в квадрате и в четвертой. Здесь 19, соответственно, 10 минус 6. В результате получается 16 на 19, 10 в восьмой на 10 минус 6. 16 на 19, сейчас я подсмотрю, потому что мне в лом считать. Хотя можно, в принципе, так посчитать, что там 16 на 20, 320, минус 16, соответственно, 304, да? Ну да, смотрите, 304, а я еще и перевернуть успел за этот момент. То есть, получается 304, а здесь будет 10 8 на 10 минус 6, то есть 8 плюс минус 6 дает 2, то есть 10 в квадрате остается. 10 в квадрате это взяли написали 304 и просто так как в квадрате два нолика добавили. Вот собственно ответ весь. Дальше. Какому из данных промежутков принадлежит число? Что у нас есть? Ну единственное что нужно сделать поделить столбиком. Причем делить не обязательно там, до бесконечности. Вот мы делим. Естественно один из семерки целое количество раз не помещается. Мы пишем 0 добавляем 0. 6 раз поместится. А дальше считать не надо, потому что в любом случае будет 0,6 и какие-то числа. То есть это число значит от 0,6 до 0,7, что соответствует третьему варианту ответа. Дальше. Найдите значение выражения. Что мы здесь видим? Мы видим здесь, что идет степень корня одинаковая, при этом корни у нас идут в произведении. Соответственно, мы можем все это хозяйство записать под единый корень. Сразу говорю, вот эту ерунду, когда у вас плюс между ними, под единый корень не заносите, это бред, сивые кобылы. Все, получается 10 в квадрате, 7 в квадрате, 2 в шестой. По факту у нас идет корень второй степени, то есть вот здесь двойка. Когда мы будем выносить множители из-под корня, мы должны будем делить степень множителя на степень корня. То есть получается 10 в первой, 7 в первой и 2 в третьей. То есть, 10 на 7 на 8, там 7 на 8 это 56, по-моему, 10 на 56, 560. Записали. Дальше. Найдите решение меньше из корней. Это неполное квадратное уравнение, то есть, как оно решается. Полное решается через дискриминат либо вето, и два вида неполных. В одном случае у нас x выносится, когда коэффициент c отсутствует, соответственно, когда коэффициент b отсутствует, у нас просто переносится в левую часть, Часть с х в правую часть без x. То есть, вот мы перенесли. Дальше приводим, естественно, это в неправильный дробь. То есть 1 на 16 это 16, до 11 это 27. То есть 27 16. Делим на коэффициент при x в квадрате. То есть x в квадрате равно 9 16. Ну если у вас число в квадрате равно положительному числу, то x будет плюс-минус корень из 9 16. То есть это плюс-минус 3 четвертых и 0,75. Нам необходимо меньше из корней записать, поэтому минус 0,75, соответственно, мы записываем. Дальше. У бабушки 20 чашек, один с красными, остальные с синими. Соответственно, бабушка свое коммунистическое прошлое не может забыть, поэтому их с красным у нее больше. Ну, ладно, лирическое отступление, соответственно, найдите вероятность того, что чашки будут синими. Что мы можем сделать? Мы найдем вероятность того, что они будут красными, о чем бы нет, как говорится. То есть, 1120 это у нас 0,5. А соответственно, вероятность противоположного события, как раз вот то, что они будут синие, это единица минус вероятность того, что они будут красными. То есть 0,45. Записали. В 11 необходимо установить соответствие. Что вам нужно помнить? В общем виде уравнение прямой выглядит как y равно kx плюс b. То есть вот kx плюс b. Причем ордината пересечения соси О y, в данном случае вот x y, o. Это есть коэффициент b. Четверти, соответственно, координатные, вот в таком порядке располагается вот Если у вас концы прямой в первый и третий, то, соответственно, k будет больше нуля. в первый и третий концы. И k будет меньше нуля, соответственно, если во второй и вот например, она вот так будет располагаться, значит k меньше нуля. Все, в принципе, давайте устанавливать. Вот здесь явно b равно 4, здесь b равно 4, здесь b равно минус 4. Уже можно сказать, что, соответственно, v это второй пункт. Дальше, здесь в первой третьей координатной четверти концы, то есть k положительное. а положительный у нас у первого варианта. То есть это a, и соответственно, b. Получается, нам надо a, b, v указать, то есть мы с вами укажем 1, 3, 2. Далее есть формула площади четырехугольника как половина произведения на диагонали на синус угла между ними. Соответственно надо узнать вторую диагональ, если известно первая, синус и площадь. Что мы сделаем? Вот у нас есть что S1 D1, D2, непонятная буковка, альфа делить на 2. Нам необходимо выразить D2. мы будем делать противоположные действия. Вот в первоначальном варианте D2 делится на 2, поэтому мы обе части умножим на 2, то есть выполним противоположное действие и получим 2S. Зачем ты написал S1? Уберем. Дальше D2 умножается на D1, соответственно мы сделаем противоположное действие, поделим. Дальше D2 умножается на синус, сделаем противоположное действие, поделим. Вот мы выразили D2. Что получается? 2 на S на 56,25 и хозяйство все это делить на 9 и на, соответственно, 5 восьмых. В таком случае получается 2 на 8 на 56,25 и делить на 9. Естественно, я не буду ничего тут считать. Получается 945. 945. Там я пятерку спускал, в общем. И это у нас 20. Я думаю, с арифметикой вы самостоятельно справитесь. Дальше. Решите неравенство. Как решается? Переносим девятку в левую часть. Раскладываем на множители. Девятка это у нас 3 в квадрате. То есть вспоминаем формулу разности квадратов, которая выглядит вот так. А в квадрате минус b в квадрате. Можно записать как а минус b, соответственно, на а плюс b. И что у нас выходит? Выходит x минус 3 она x плюс 3. Соответственно, у нас идеальный вариант. То есть мы можем метод интервалов использовать, потому что у нас слева разбиение на линейные множители, справа 0. Мы можем сразу начертить прямую, отметить, когда выражение слева равно 0, причем точки будут пустые, так как изначально у нас неравенство. Вот видите, оно не строгое. Дальше берем любое число, вот, например отсюда 0 и подставляем вот выражение. Получается 0 минус 3 умножить соответственно на 0 плюс 3. То есть минус 3 на плюс 3 будет минус 9, число отрицательное. Раз оно отрицательное, то тот промежуток, где лежал 0, то есть вот этот, будет содержать отрицательные числа по выраж... ну, отрицательное значение выражения. А так как у нас идет произведение именно линейных множителей, то обязательно будет чередование знаков. Нам необходимо с вами... Соответственно, меньше нуля, это отрицательные. Ну, вот он у нас от минус 3 до 3, то есть первый вариант ответа. Дальше. В амфитеатре 14 ряда. Угу, понятно. Сразу видно, что я набирал на сайт это задание сам. Причем в каждом следующем ряду на одно и то же число мест больше, чем в предыдущем. В пятом 27, в восьмом 36, сколько мест в последнем ряду амфитеатра. Что нужно понимать? У вас есть понятие рифтической прогрессии. Не прошли, не волнуйтесь, успеете пройти там, в третьей четверти, по-моему, все хозяйство проходится. То есть это последовательность чисел, каждый из которых получается путем прибавления одного и того же к предыдущему. Звучит страшно, выглядит легко. Вот, например, 1, 3, 5, 7, 9. То есть, это классическая рихтическая прогрессия. У каждого из этих чисел есть порядковый номер. 1 это первое число, 3 это второе, и 5, 5 это третье. То есть, обозначается как первый член прогрессии, второй, третий, ну и так далее. То число, которое каждый раз прибавляется, оно может быть отрицательным. Это D. Называется, знаменатель, О, знаменатель, соврал, разность теоретической прогрессии. То, что разность, это ничего страшного, положительная разность, как бы все нормально. Вот. Называется разность эллифтической прогрессии, обозначается буквой D. И у вас есть формула. Первое, что разность электрической прогрессии можно вычислить как M член минус N делить на M минус N. То есть вот у нас есть с вами 27 и 36, то есть 5 и 8, То Мы можем найти D сразу. Это 36 минус 27, то есть 8 минус 5, делить на 8 минус 5. Получается 9 на 3, соответственно, 3. То есть D равно 3 у нас. Есть формула n-ого члена через первый. Это a 1 плюс d, соответственно, на n минус 1. То есть у нас с вами есть, например, пятый, 27. Это будет первый плюс d, то есть 3 на 5 минус 1. Отсюда легко вычисляется. А 1 это, соответственно, 12. 12 же? Конечно, 12. 3 на 4 это же 12. И, соответственно, 27 минус 12 это 15. Ну, поэтому 12. Ладно. Нам надо найти 14 то есть та же самая формула 15 плюс 3 на 14 минус 1 то есть 13 на 3 39 до да 15 это 54 все посчитали вот собственно все решение достаточно легко знать просто формулу надо дальше есть треугольник с известной две стороны синусу 2 между ними найдите площадь а что вам нужно знать? знать всего лишь формулу если Даны две стороны и угол между ними. То площадь треугольника можно найти как произведение двух сторон на синус угла между ними. Все в принципе. То есть у нас будет площадь 1 /2 на 12 на 20 на 5 восьмых. Можно немножко посокращать. Если очень хочется. Соответственно 3 на 25 это 75. Да, все верно. Дальше. Четырехугольник данный, он вписан в окружность, прямые данные найдите AD. Что тут нужно понимать? Так как четырехугольник вписан в окружность, то сумма противоположных углов, например, угол DAB и угол DCB, они должны равны 180 градусов. Иначе хрен вы впишете в четырехугольник в окружность. С другой стороны, у вас угол BCK плюс угол DCB как смежные, тоже равны 180 ну вы видите, да, то есть равенство у нас есть, соответственно, можно сказать, что угол DAB равен углу какому там? БЦК. При этом для треугольника, например, KBC и треугольника ADK еще можно сказать, что есть угол К общий. И мы получили, что в данных треугольниках у нас есть равенство двух углов, то есть, соответственно, треугольники подобны. То есть, вот этот угол равен этому, а этот общий. Ну, напротив равных углов у нас лежат, соответственно, стороны, которые относятся одинаково. То есть, БК в малом будет относиться к КД в большом абсолютно так же, как БС в малом к АД в большом. Ну, и а отсюда можно найти, кого там надо. АД, да? Ну, хорошо. То есть, АД вычисляется как КД на БС на... БК, отдается дальше подставить. Так, КД у нас есть, есть, да, 24. В БЦ есть 18. В БК 8. Ну, там сократится, 3, 3 на 18, там 30 до 24, 54 получается. Кстати, да, у меня в ВК, то есть вы можете в описании канала найти ссылку на ВК. Я сделал справочники по алгебре, геометрии, то есть я там собрал основные формулы, основные а, получается. Ну, даже с примерчиками, по геометрии тоже сделал. Там, правда, для 11 класса в том числе есть. То есть вы можете зайти в ВК, там прям все это есть, скачать себе справочники, распечатать очень хорошая штука. Правда, вложил душу, вложил хренову гору времени, чтобы вы только знали, учились. У вас был глаза, перед глазами полезный материал. Дальше равнобедренные трапеции с основания три, девять, один из углов, а 45 найдите площадь трапеции. Что получается? Ну, давайте накидаем равнобедренную трапецию, то есть боковые стороны у нее будут равны. Введем обозначение, например, ABCD, сразу шмякнем два перпендикуляра, они обязательно нужны, это вообще стандартное построение трапеции. У вас основание 3,9, то есть понятно, что BCMH это обычный прямоугольник, то есть BC и HM будут по три. С другой стороны, у вас BH и CM равны как? Получается высотой... высоты... Понятно. Ряда сначала, потом высоты. Ну, в общем, это высоты одной трапеции. Они между собой будут равны. При этом AB а, и CD равны, так как это равнобедренная трапеция. Отсюда получается, что по качеству и гипотенузе два, два треугольника у вас будут равны. Раз они равны, то можно говорить, что А, AH будет равно MD. Ну и понятно, что они вычисляются как AD минус BC и делить на 2. То есть 9 минус 3 делить на 2 будет тоже 3. То есть здесь 3. При этом угол А у вас 45 градусов. Если у вас один острый угол в прямоугольном треугольнике равен 45, то второй будет тоже 45. Соответственно, у вас треугольник будет равнобедренный. Значит BH будет равно AH. То есть у вас угол А 45 градусов. То есть 3. Ну, а высота находится как полусумма оснований. То есть, например, там 3 плюс 9 делить на 2 на высоту. 3 до 9, 12 на 2, 6, 6 на 3, соответственно, 18. Хорошо. Далее. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1, соответственно, изображен, изображены 3 точки. Надо найти расстояние. Во-первых, расстояние сипи перпендикуляр есть. Провели перпендикуляр, посчитали количество клеток. У нас 4 клетки. Дальше посмотрели на размерность клетки, она у нас идет 1 на 1, то есть сторона клетки 1, у нас 4 клетки. Поэтому, естественно, расстояние будет 4 на 1, это 4. Дальше, какое из следующих утверждений верно? Любой параллелограмм можно вписать в окружность. Нет, сумма углов должна быть противоположных 180, а у параллелограмма противоположные равные, то есть 180 на 2 равных угла а по 90, вот вы получили прямоугольник, а не параллелограмм. Сумма острых углов прямоугольного треугольника 90, верно. Касательно к окружности параллельная? Нет, она перпендикулярна соответственно, радиусу, проведенную в точку касания. Поэтому у вас ответ правильный только под номером 2. Дальше решите уравнение. Что мы видим? У нас есть одинаковая скобка, поэтому мы сразу пишем замена. Причем там вторая степень, там четвертая, мы сразу вторую степень заменим, то есть это будет Y. Так как это число в квадрате, то оно больше либо равно нулю. При этом x плюс 4 мы с вами можем как расписать в четвертой? Как x плюс 2 в квадрате, ну и еще раз в квадрате. То есть фактически это будет y в квадрате. Получаем y в квадрате плюс y минус 12 равно нулю. То есть тут у нас сумма корней а, минус 1 произведение корней минус 12. Я думаю корни подбираются крайне легко. С одной стороны мы получаем минус 4, с другой стороны мы получаем тройку. Причем минус 4 у нас меньше нуля, то есть не подходит. Поэтому делаем обратную замену и рассматриваем только троечку. То есть х плюс 4 в квадрате равно 3. Кто хочет геморроем пострадать, раскрывайте скобки, решайте через дискриминант. А вообще у нас есть клевая штука, что если f в квадрате равно а, и а больше либо равно нулю, то мы получаем, что f равно плюс-минус корень из а. То есть в нашем случае выходит, что x плюс 4 равно корень из трех. И в то же время x плюс 4 равно минус корень из трех. В таком случае с одной стороны минус 4 плюс корень из трех. С другой стороны минус 4 минус корень из трех. Вот в принципе ответы. Дальше. Первый велосипедист выехал из поселка со скоростью 24 пилил час, второй, там, потом через 21 км в час еще час пилил, и выехал третий. Между тем, когда он догнал третьего и когда он догнал, точнее, второго и первого, прошло 9 часов. Что получается? Если у нас изначально есть ситуация, когда двигаются два объекта друг за другом. Один находится на расстоянии друг от другого, ну например в S километров. Скорость первого V1 километра в час. Скорость второго V2 километра в час. При этом V2 больше чем V1. То есть второй догоняет первого. То время через которое догонит второй первого S делить на V2 минус V1. То есть расстояние между ними делить на разные скоростей. Ну или расстояние которое должно стать между ними на разные скоростей. Там все зависит от условия. Теперь смотрите, что получается. К моменту выезда третьего, второй пропилил со скоростью 24 км в час два часа. То есть он проехал 48 километров. Первый пропилил со скоростью 21 км в час в течение одного часа. То есть он проехал 21 км. И тут у нас выехал наш лопок со скоростью х км в час. Понятно, что он второго догонит через 21 делить на х минус 21 часа. Первого он догонит через, соответственно, 48 на х минус 24 часа. При этом время, когда он догонит первого, больше времени, когда он догонит второго, на 9 часов. Вот, в принципе, ваше уравнение. Что можно сделать? Можно сразу приводить к общему знаменателю, числа, правда, будут большие. Я же предлагаю обе части сначала поделить на 3, то есть получаем 16 на х минус 24, минус 7 получается, да, 7, 7, все верно, на х минус 21 равно 3. Ну, а тут уже к общему знаменателю, то есть 16 на х минус 21, минус 7 на х минус 24, и, соответственно, равно это 3 там, на х квадрате минус 45 х это 24 на 21 там плюс 21 на 24. К сожалению тут уже ничего умного сделать особо-то и не получится. Единственное там раскрыть скобки привести подобные. Когда вы это сделаете у вас выйдет 3x квадрате минус 144x плюс 1680. Можно поделить еще раз на 3 в конечном счете мы получаем x в квадрате минус 48x и плюс 560 равно нулю. Тут в принципе можно через теорему Виет, можно через дискриминант, как кому удобнее. Сумма корней 48 произведение 560, вот мне 560 это сразу 20 на 28. В принципе 20 на 28 дает 48 в сумме. То есть можно написать, что x первое это 20, x второе это соответственно 28. Понятно, что 20 нам не подходит, потому что в таком случае он бы не догонял, просто у него скорость была бы меньше. В ответ мы, соответственно, запишем 48 километров в час. Дальше постройте график функции. Что у нас есть? Мы выполним небольшие преобразования. То есть в скобках мы вынесем 2, давайте 0,5 лучше x за скобки, получается x-4 модуль x делить на x минус 4. Понятно, что можно сократить. Но, если оно у вас было, это надо учитывать, что x не равен 4. Иначе у вас-то изначально... То, что мы сократили, это, конечно, круто, это здорово. Но это не совсем равносильное преобразование. То есть, если бы x равнялся 4, мы получили деление на 0, и все, все пропало, как говорится. Это была бы неопределенность. Но вы, по-моему, в девятом классе что такое неопределенность еще просто не знаете. Вот, если x не равен 4, мы вот сюда x подставим, то y будет не равен 0,5 на 4, там 2, и соответственно на модуль 4, то есть y не равен 8. Дальше что? То есть если бы у нас подмодульное выражение, в данном случае x, был бы больше либо равен 0, то мы получили y равно 0,5 x в квадрате. Заметьте, подмодульное выражение не x. Вот будет у вас под модулем 3x минус 6. То есть, значит, при 3x минус 6 больше нуля. То есть, при x больше 2 получается. Мы модуль раскрывали бы, не меняя знаки. А тут просто так повезло, что под модулем x, поэтому мы и пишем, что x больше, x меньше. Во втором случае минус 0,5x квадрате. Откуда это получается? Просто в первом случае вы раскрыли модуль не меняя, то есть просто как x. И 05 х на х будет 05 х в квадрате. Во втором случае поменяли. То есть, вы модуль раскрыли не как x, а как минус х. Ну и вот фактически, что нам с вами нужно построить. Ну, все, рисуем координатную. Нам восьмерка нужна будет. Соответственно, 6, 4, 2. Вот здесь у нас будет 0. Ну и там давайте чуть-чуть нарисуем. Совесть, чтобы потом нас не мучило. Так, x, y, четверка нам понадобится, единица. 05 х квадрате – это стандартная парабола, то есть подставили единицу, будет 0,5. Подставили двойку, то есть получается двоечка. Подставили четверку, получили восьмерку. Причем восьмерка будет пустая, потому что у нас точка 4,8 исключена. Ну и вот часть вашей параболы. А здесь такая же абсолютно, только в другую сторону. Да, вот. Вот она пошла. Теперь нас спрашивают, при каких значениях M прямая Y равно M имеет, а не имеет с графиком общих точек. Дело в том, что прямая Y равно M это прямая параллельная оси, соответственно, OX, проходящая через ординату M. Понятно, что у нас наша функция изначально непрерывная до точки X равно 4, поэтому любая прямая параллельная оси OX всегда будет ее пересекать. А вот если наша прямая пройдет через точку 4,8, то она пройдет через пустую, то C пересечения не будет. Поэтому если M равно 8, нам с вами повезло. Дальше. Окружность с центром на стороне АС треугольника ABC проходит через C, касается АВ, бла-бла-бла-бла-бла. Давайте нарисуем окружность. Так, раз, два, три, четыре. 5 касается, пусть вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вот такой вот у нас с вами будет рисунок. Через C и AB в точке АВ. То есть, вот такой. Давайте здесь m поставим сразу же. AB у нас равно 2, а C вся вот эта 8. И нам необходимо с вами найти диаметр. То есть, CM неизвестно. Что у нас получается? По свойству касательные и секущие... Отрезок касательный равен произведению отрезка секущей на саму секущую. То есть, вот так вот. То есть мы можем написать, что 4,2 в квадрате равно 8 умножить на а на x. Понятно, что х в таком случае будет сколько там 0,5. Следовательно, если у нас ам столько, то cm. Это будет 8 минус 0,5, что в свою очередь дает 7,5. Ну вот, в принципе, все решение для данного задания. Так, переворачиваем, смотрим, что у нас с вами дальше. Дальше средней линии трапеции с основаниями АД и bc выбрали произвольную точку К. Докажите, что сумма площадей там треугольников равна половине. Задание несложное, просто писать так лень оно очень похоже на задание, которое было в предыдущем варианте, просто потом надо было бы вычесть и возрадоваться жизни. Ну давайте, вот у нас трапеция, там средняя линия есть. А, нет, средней линии нет, это я что-то разогнался не туда, да еще и переключил. Все плохо, в общем. А, так, а нет, средняя линия есть, все, я балбес. Ну давайте, вот пусть у нас средняя линия МН. Выбрали какую-нибудь точку там, какую-нибудь точку К, да? И построили. Хорошо. Докажите, ага, АБК. Что мы с вами сделаем? Мы проведем два перпендикуляра, то есть, например, перпендикуляр КА и перпендикуляр КМ. И сразу можно сказать, во-первых, HM. Это высота трапеции. То есть высота ABCD. Соответственно, площадь тогда ABCD вычисляется как полусумма оснований BC плюс AD делить на 2 и соответственно на ее высоту, то есть на HM. Второй момент. Площадь треугольника BKC это 1 вторая умножить на BC на HK. Площадь треугольника АКД это соответственно 1 вторая АД на КМ. Если мы сделаем другое дополнительное построение, вот здесь, например, МЛ, МР, то мы сможем сказать, что треугольник МЛБ равен треугольнику АМР. Почему они равны? Ну, элементарно, АМ равно МБ, угол Л, написал так, давайте вот, ЛБМ равен углу МАР, как накрест лежащий при параллельных, и угол АМР равен углу, соответственно, ЛМБ это вертикальный, то есть по стороне двум прилежащим углам. То есть в таком случае Lm у нас равно mr, при этом не тяжело доказать, что Lhkm это прямоугольник. В таком случае, соответственно, Lm равно hk, аналогичным образом у нас будет mr равно km, ну и вот отсюда получается, что hk равно km. И соответственно равны они при этом половину от HM. Следовательно, площади наших треугольников, а именно площадь BKC и площадь АКD, можно расписать тогда как 1 вторая BC на HM на 2 плюс 1 вторая AD на HM на 2. И тогда у нас с вами получается BC плюс AD на 2, на hm, на 2. А вот эта часть, вот, вот, вот это, это площадь трапеции. То есть это площадь абцд делить на 2. Но если площадь двух вот этих треугольников у нас половина, то, естественно, площадь двух оставшихся. То есть, кто у нас там? абк, то есть площадь абк плюс площадь, кто там? цкд, вот, да? да, скд будет тоже половина от площади нашей трапеции. Задание легкое, но расписывать его обычно в лом. Дальше треугольник ABC известный длинный сторон, точка О центра окружности описана около треугольника, прямая BD перпендикулярна, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Много букв, читать лень. Да, еще и точку не туда поставил, молодец. Ладно, был бы с ней ничего критичного. Когда-нибудь я начну чертежи готовить заранее, но это не точно. Вот окружность. У нас с вами есть треугольник АБЦ. Давайте его накидаем. Ну вот пусть он выглядит вот так вот. Так. АБЦ. У нас, соответственно, прямая БД перпендикулярно прямой АО. АО у нас радиус. Прямая БД перпендикулярно. Ну, ну ладно, пусть будет перпендикулярно. Здесь пусть будет точка L. Здесь у нас точка D, да? Да. Здесь пусть будет точка M. Какие дополнительные построения нужны? Во-первых, радиусы для себя. Во-вторых, AM и MC. Первый момент. Вот смотрите. OB равно OM. То есть треугольник, например, l БО равен треугольнику ЛОМ. Почему? Они оба прямоугольные. У них одинаковая гипотенуза и общий катет. Если они равны, то, соответственно, БЛ равно ЛМ. Но тогда, соответственно, треугольник АБЛ равен треугольнику АЛМ. Опять же, у них одинаковые катеты, у них общий катет. То есть, они равны. В таком случае АВ равно АМ. У нас есть что на равные хорды отсекают равные дуги, а на равные дуги опираются равные вписанные углы. То есть угол АВМ будет равен углу АМВ. То есть это первый момент. Вот здесь уголочек равен вот этому уголочку. А с другой стороны у нас угол АВМ равен углу АЦМ, а, потому что два вписанных угла, опирающиеся на одну и ту же дугу. Значит, угол АЦМ равен углу, соответственно, АМБ. При этом у нас угол МАД общий для треугольников, так, AMD и AMC. Тогда получается, что треугольник AMD подобен треугольнику АМС. Если они подобны, то мы можем написать отношение сторон, а именно АД в малом треугольнике к АМ в большом треугольнике. Они лежат напротив равных углов, так же как АМ в малом треугольнике к AC в большом. Что у нас с вами есть? У нас есть в принципе АБ. Значит, АМ тоже есть, это 12, да? И у нас с вами есть АС, 72. Ну, давайте мы возьмем с вами АД за... Да и найдем. То есть, это будет АМ в квадрате минус АС. То есть, получается 12 на 12 делить на 72. Сократили, сократили. В таком случае СД... Будет 72 минус 2. Это 70. Все, в принципе, вариант разобран. Задание, естественно, тоже разобрано. Рад, наконец-то, что я добрался до второго варианта. Ну, собственно, с вас лайк, подписка, рассказывайте друзьям о канале. Если вы, конечно же, заинтересованы в таком контенте, он вам понравился. Не забывайте, что ВК тоже можно подписать. Может, быть там получится развить какой-то... Сообщество, если получится, можно будет туда заливать какой-то интересный материал. А то, если честно, без монетизации сидеть тяжеловато. То есть, интегрированную рекламу я из вредности, ну не из вредности, из лени на самом деле не делаю. Потому что это надо разбираться, ценники смотреть. Вот это все. То есть, предложения-то поступают. Да и как-то не хочется сидеть с умным лицом рекламировать что-то левое. То есть, вроде на монетизации сидел, на монетизации буду продолжать сидеть. Все, в принципе, на этом. Закончим, будем разбирать третий вариант. Скоро, надеюсь, из руки доберутся. До свидания.